Всем здорово! с вами Гидро-94 и сегодня у нас реакция на новую короткометражку от Joey Drew Studios по игре Bendy and in the Ink Machine. Bendy and Hellfire Fighter, 1933 год. Давайте смотреть. И вот интересно, что вообще дают эти короткометражки? И какое отношение будут иметь к следующей части про Бенди или нет? О, Борис, как всегда жрет. <свист> <свист> так это они же горят, получается. Um. <решил> Что-то я не понял, что он затушил, что горело. <свят> Если он только что Борис только что ел там из тарелки, она была теплая, то есть он вышел, пришел сейчас обратно, она горячая. Что за фигня? <свят> Это что в соседней комнате что ли там типа была еще одна тарелка откуда он <свят> тоже съел? И там все горело. Я, я, я, я, я запутался. Я не понял. Но в, в целом анимация неплохая, и мне понравилась. Я не знаю, они вообще хоть то несут информацию по игре или нет. Или просто на основе фанатских этих рисунков сделаны эти анимации, я не знаю. Ладно, если понравилось моей реакции, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если меня хочет на видео, а свой в контакт. Подписывайтесь на Joyder Studios, если понравилась эта анимация. И до следующего видео.